Что я могу сказать? Сейчас я нахожусь в том этапе, когда альбом уже практически готов, но какие-то вот мелкие, дотошные детали, они выводят тебя. Я часто переписываю какие-то фразы, целый припевы. Когда ты слушаешь уже эту песню по 500 раз. Когда ты слушаешь в наушниках, на маке, в колонках. Что же такое «Прекрасное далеко»? Это альбом с песнями в стилистике 80-х. Это... 11 песен или это что-то больше конечно же как артист как автор этих треков я скажу тебе что это что-то больше я постараюсь в этом видео немножечко погрузить тебя в историю создания этих песен поделиться каким-то своим внутренним миром и я надеюсь что тебе это понравится Наверное, нужно начать с того, как я вдохновился именно стилистикой этого альбома. Многие меня спрашивали, думали, что я там копирую кого-то из исполнителей, потому что сейчас это модно. Но поверь, я писал первую песню, первая песня это была «Призрак Я», а не чуть позже. Я написал ее полтора года назад. Тогда это только начиналось. То есть у меня не было даже э, какого-то предсказание, или вот я за кем-то копирую пробую, просто внутренне я хотел сбежать конкретно из этого времени, из этого мира, вот поэтому я как-то такое ну, интересно, надо попробовать. Так у меня и появилась идея писать в этом стиле. Начинается весь альбом с э, негласного названия интро. Что в этом интро? Когда я его писал, я представил, что я перемещаюсь во время. Еще с детства я просто обожал перемещение во времени ну, представлял. Вообще, эпоха 80-х, какая-то особенная, в отличие даже от 90-х, мне нравится ее мелодия, немножечко с оттенком мистики, мне нравится этот гламур, возможно, сильная эпатажность, вальяжность, но в этом во всем есть э, внутренняя какая-то боль. Вот за всеми вот этими блестками, блесткими ритмами есть что-то, что каждый хочет рассказать. Призрак Я. Это первая песня, которую я написал в этой стилистике, как я уже сказал, полтора года назад, в феврале. Я чувствовал себя, что в этом мире я не то, что не нужно, я не хочу тут показать какие-то суицидальные мысли, а то, что мне пусто и холодно. И я, как человек, который постоянно что-то ищет, хотел чего-то другого, хотел побыть в другом времени. И поэтому я как призрак, который мечется между одним и другим, что я застрял между прошлым и настоящим. С этого начинается, может быть кто-то скажет депрессивно, но это моя история, это личная история, и я с ней делюсь. Следующий трек это бессонница. Бессонница, ты мои это достаточно внезапный трек. У меня, как ни странно, была бессонница. Я встал, это было время около 5 утра, начал просто какие-то аккорды лобать и по приколу там пить квадратную рифму бессонница, ты поклонница, от которой у всех безоконница. И мне так это понравилось, я подумал, что почему бы и нет, это запоминается. Смысл больше, конечно же, в куплетах. Что я лежу, смотрю. Учил в голове мысли, и они уже там повисли. И эти мысли меня так далеко заводят. Вот, знаешь, достаточно порой одной мысли, чтобы просто испортить тебе день или наоборот обрадовать. Или сделать сам приятным, или вообще сделать бессонницу. Так и появился этот трек бессонница, что каждый о чем-то думает, каждый о чем-то переживает, каждый что-то хочет или что-то ждет. Следующий трек, я вообще не планировал его писать, я уже думал завершать альбом, называется он «Заложник». заложник тебе Тебя к тебе, но даю тебе тому, Эта песня получилась так. М -м -м, карантин, все это знают, что такое, ты сидишь дома, я уже более-менее к нему привык. Целую неделю у меня крутилась какая-то мелодия. В основном это не в моей манере. Если я хочу что-то написать, я пишу сразу. Но тут крутилась какая-то мелодия. И я знал, что у меня точно должен быть четкий забойный ритм, но не знал, как конкретно ее вывести. Я такой, ну ладно, пусть пока лежит, все равно это что-то не мое. А потом я собираюсь ужинать. бац, меня прозлой, я бегу быстрее фано записываю на тиктофон. Потом кидаю какие-то аранжировки. Вот у меня чаще всего, вот именно вот в процессе вдохновения, я создаю уже, можно сказать, 90% работы. Ну ладно, 80%. И понимаю, что блин вау, ты хит, выкладываю в сторис и вижу просто офигенную реакцию, просто бандическую. Все говорят да-да-да выкладывай. О чем она? О том, что каждый заложник того или иного человека или иного события. И это и хорошо, это и плохо. Каждый решает по-своему. И мы будто все знали, но хотели. Но хотели и теряли, знали. И Вступает мне звонок от Ангелины, моей очень хорошей, любимой подруги. По фейстайму, она говорит, слушай, у меня есть такая песня, послушай. Так как Ангелина мне уже давала одну из своих песен, ну вообще она классная певица, классный вообще человек, маналак. И я слушаю, нашу какие-то коррективы, чисто со своего опыта и взгляда. Какие-то строчки мы просто поменяли, мелодию, аккорды, стали собирать, стали думать. Вот эта именно совместная работа мне очень понравилась. Я такой, слушай, Гель, давай ее вместе споем. только такой, да, давай. Проходит неделя, Гель берет билеты, приезжает на два дня, и за два дня успевает все записывать. Вообще, песня очень быстро написалась, и тоже классная реакция от людей, многие ее ждут. О чем эта песня? О том, что все промолчали, как ни странно, о чем все замолчивают? О любви о том что нам всем ее не хватает все что то замалчивают утаивают кто то что то не договаривает когда нужно может было признаться или сказать и вот эти недомовки они нас где то в какой то мере разрушают я бы сказал о том что все молчат когда порой достаточно просто поговорить 4 утра я пишу песню «Я потерял друга». Конечно же, мне не хватило 11 песен в альбоме. Была какая-то общая картина, но вот такое чувство, что... Не хватает какого-то маленького пазла. И вчера я сидел, как раз размышлял по поводу всего этого года, и появилась эта песня в голове как некий собирательный образ. Здесь можно два представить вообще, о чем эта песня. Первое, я потерял себя как друга, потому что в этом году я очень часто терял гармонию с самим собой, потому что я считаю, что я себе друг, и я потерял часть себя в какой-то мере, и в хорошем плане сбросил какого-то другого себя. Поэтому я говорю, что я потерял. Это первый такой образ. И второй, это, конечно же, люди, потому что в этом году я потерял связи со многими людьми, очень близкими, мне, с которыми мы хорошо общались. Это происходит даже и по сей день, даже на карантине. Именно в это время ты понимаешь, кто тебе настоящий друг, друг а кто к тебе нет. Я начинаю жить с нуля, считаю И Эта песня классная, от нее куча отзывов. Спасибо вам еще раз, друзья. Вообще этот год достаточно для меня спонтанный, и песни такие же Появлялись они не запланированно. Птица летит. Мне хотелось просто все выбросить из головы, из мыслей из э, в жизни плохое, может быть, что-то ненужное, ненужных людей, ненужные связи, и просто начать с нуля, начать реально с нуля. И суть, наверное, этой песни в том, что она как самопровозглашение, что я начинаю жить с нуля, с чистого листа, и мне очень нравится там часть, что я открыл дверь в счастливые дни свои. Эта песня как провозглашение в мою жизнь, когда я ее начал писать мне реально становилось намного легче. каждый раз я замечаю, что музыка мне очень помогает. Я надеюсь, что, слушая эту песню, она смогла на что-то вдохновить вас. Мой психолог сказал очень классную вещь. «Артём, ты не можешь заставить кого-то любить. Любить тебя, дружить с тобой». И поэтому, наверное, я отпускаю. Отпускаю ради того, чтобы мне было потом будущем хорошо. Может быть, сейчас больно, но потом будет хорошо. Закрываю глаза Это было так долго Дальше мы погружаемся все в более глубинные воспоминания Более в детстве Если начало это было такое атмосфера 80-х больше как фантик В хорошем смысле То сейчас более глубокие треки, Более личные Я бы даже сказал уже подходящие к детству Почему? Потому что раз мы в прошлом и раз я здесь я должен, значит, что-то решить. А чаще всего говорят, что все идет из детства. Долгое лето. Почему долгое лето? Потому что в детстве мое лето было всегда долгим. Я очень люблю вообще лето. Я родился летом. Мне нравится это время года. Большинство времени я проводил на улице. Отчасти улицы меня воспитала. И в хорошем плане, и не в очень хорошем. И поэтому у меня очень много воспоминаний, связанных с летом. Эта песня... Такая ностальгическая, может быть, немножечко минорная, но в ней нет ничего плохого, просто песня о воспоминаниях из детства, о том, чтобы окунуть вас в эту атмосферу и, возможно, рассказать какие-то детские мечты, детские обиды, которые я боялся кому-то рассказать. Мы похожи. В этой песне я, наверное, прихожу к какому-то некому итогу, где бы я ни находился в каком времени, что все мы хотим быть любимыми, все мы хотим любви, как бы это ни было, мы все жаждем внимания, и этим мы все похожи. Есть строчка прямо из песни: мы похожи в этом бредном мире греха, где мы лишь прохожие. Реально этот мир он временный. Какая разница, какой у тебя iPhone, какой у тебя MacBook. Это я понял особенно, не то, что я раньше не был, особенно я понял это в этом году. Потому что я испытывал такое чувство апатии, одиночества, при том, что вокруг меня было все из каких-то материальных вещей, но внутри меня было пусто. Значит, счастье вовсе не в том, что есть вокруг тебя, а счастье в том, что есть внутри тебя. Встала ночь короче, это песня Ковыбельный отца. История ее создания была такое. Это сентябрь, мы только переехали. Я только отошел от стресса, который был. Уже тогда у меня начались такие некие неприятные ощущения. Я просто сел играть. Музыка мне очень часто помогала. Я просто импровизировал, просто играл. Меня часто спрашивают: кстати, как ты пишешь музыку? В этом году я переключился вот с этого, о, это сложно, на что-то другое. Я считаю, что музыка это эмоции и чувства, и ты приходишь с этими эмоциями и чувствуешь, и садишься за клавиши, и просто их выливаешь, или за тот инструмент, на котором ты играешь, а потом подсоединяешь голос. Когда я написал мелодию, я начал думать текст. А, так как я верующий человек, я вообще часто могу так просто, знаешь. ли Господь, я не знаю, что написать, что написать? И в мыслях у меня такое, типа, чтобы ты спел своему сыну. Я такой, М -м, интересно. Я написал, чтобы реально я спел своему сыну, потому что я люблю своего папу. Мне всегда его очень не хватало в детстве, наверное. И поэтому она называется «Колыбельный отца». Потому что сном, кстати, всегда колыбельные поют мама. Папа очень редко. Я бы хотел петь своему сыну колыбельный что станем чище и добрее. Не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко. Неважно, где ты находишься, в каком то времени, будь там или здесь, тебе нужно решать свои проблемы с самим собой, тебе нужно находить их корень, тебе не нужно ждать от других, тебе нужно искать решение в себе, нужно любить себя, нужно довольствоваться собой, увидеть эту красоту в себе. Понять, насколько ты прекрасен, потому что куда бы ты не уехал, куда бы ты не переместился, все твои проблемы, они здесь, они внутренние, они останутся. С этими мыслями я перемещаюсь в наше время, и поэтому песню, как и мотив, прекрасно и звучит уже в стилистике нашего времени, где я уже пою с немного измененными куплетами. Эта песня особенная для меня, потому что это единственная не авторская песня, и... Было достаточно не просто получить для нее разрешение. Ждем альбом. Доделаем его сводим, делаем мастеринг. Осталось еще немного. Делаем предзаказ и отправляемся вместе со мной в путешествие прекрасная прекрасное район.